Вращаться в кругу неурядиц, Привычно все беды знакомые, Давненько не виделись, братец, Простите, я только из комы. Из комы невнятные смыслы, А внятные всем по зубам. Туманы в излучинах вислы Плывут в никуда по утрам. Утрачены ориентиры, Тире неважнее отточий, И тень меня в центре квартиры Куда молчаливее прочих. Пространство распространено Пахнутые внутрь, снаружи невзрачные рожи, Заботы, убогая утварь, Ютуб и татушки на коже. Дожди не приносят прохлады, ладьи заплутали во фьордах. Господь перепрятал все клады. Безличие, видя на мордах, Зряль ордам дано указание Покинуть родные просторы, Молчание душ, Наказание За прозу и разговоры.